Всем привет! Вы на канале компании Радио Сила. В этом видео мы расскажем вам про радиостанцию Радио 778. комплект входит тело радиостанции, аккумулятор, антенна, стакан зарядного устройства, блок питания, клипса для крепления на пояс и темляк для крепления на кисть руки. Также присутствует подробная инструкция на русском языке. Радиостанция собрана в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси. Имеет габариты 130 на 58 на 32 миллиметра. Вес вместе с аккумулятором составляет 230 грамм. Сверху расположен регулятор включения. Он же отвечает за громкость радиостанции. Далее идет светодиодный фонарик и SMA разъем под антенну. Также присутствуют два индикатора приема и передачи соответственно. С левой стороны мы видим большую сдвоенную клавишу передачи для верхней и нижней частоты, а также кнопки радио и фонарика. С лицевой стороны расположился динамик и микрофон. Под ними находится монохромный дисплей с тремя цветами подсветки и клавиатура для набора частоты и быстрого доступа к некоторым функциям. С правой стороны под уплотнительной заглушкой стандартно находится разъем для подключения гарнитуры и кабеля программирования. Диапазон частот 136, 174 и 400 МГц. 128 ячеек памяти, одновременный прием на двух разных частотах и диапазонах, выбор мощности передатчика, выбор широкой или узкой модуляции. Аккумулятор литий емкостью 2300 мАч, диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. Основные заявленные функции радиостанции – частотный и канальный режим, сканирование каналов, поддержка сигналов ДТМФ, 50 CTS и 210 DCS-тонов, функция сканирования CTSS и DCS-тонов, функция голосовой активации VOX, функция подачи тревоги, возможность работы с репитером, выбор широкой или узкой полосы частот, таймер ограничения времени передач, FM приемник вещательных станций, блокировка занятого канала, предупреждение о низком заряде аккумулятора, сохранение заряда аккумулятора. Данная модель совместима с большинством портативных радиостанций, включая самые популярные любительские диапазоны ЛПД и ПМР. Важным преимуществом является одновременная работа на двух каналах. Это позволит прослушивать один канал и полноценно общаться на другом. Номера и частоты обоих каналов одновременно отображаются на двухстрочном дисплее. Радиостанция iRadio 778 разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальную простоту использования и качественную работу.